Как змей сбрасывает кожу, так и мир должен быть очищен от греха. Мистер Колдуэл, вы дома? Начнется новый виток реальности. Воняет, будто здесь кто-то умер. Думаю, лучше уехать. Здесь все какое-то печальное. Не знаю, чем меня привлекает дом... Я хочу остаться. Ты свободен, лорд Уктена. Мы верные стражи долгой ночи. Готовы тебе служить. Они со мной говорили. Зачем мы здесь? Пять тысяч лет рогатый змей сохранял на земле равновесие, очищая этот мир от зла, сотворенного человеком, своим ядом. Я положу этому конец! Ты же хочешь освободиться от боли. Обряд. Да начнется долгая ночь.